Палата душ. Святой источник должен быть там. Красота! Же путь в центр города пролегает через эти врата. И всем привет, дорогие подписчики канала МРЛТАЧНРПРТ. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Том Райдер. Раз у Том Райдер, даже восстание или восхождение расхитится игра вниз, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово Райс. Ну а я ваш Альберт Вескер, и мы с вами отправляемся с мис Ларри Крофт уничтожать самых легких бессмертных со времен Яматая. Ну кто в этот раз? Ну! Парни! Не заставляйте девушку ждать. О, здрасте. Сразу чтение? ну хорошо, мы Мой быстро начали. Хан... Ночью случилось странное. Мы разбили лагерь над Китежем и наблюдали, как горожане готовятся к нашему приходу. Они до сих пор уверены, что мы нападем с холмов, так что не ожидают вашего появления с той стороны долины. Но должен вас предупредить: на вершине башни. В сердце города нас ждет что-то неведомое, что-то не из этого мира. Мы видели, как туда поднимались сотни солдат в доспехах, а потом с небес ударила молния. Кровь застыла у меня в жилах, когда я услышал этот звук. Словно взвыла целая армия призраков. Потом солдаты спустились с башни. Не знаю, что они там прячут, но вряд ли это драгоценности. Да, скорее какая-то божественная сущность. Вот и выполнили испытание. Испытание пройдено. Враг моего врага, мой сладкий товарищ, 150 тысяч кредитов. Можно их перевести в рубли, пожалуйста. Я как раз сегодня, ну я просто записываю все в один день, ходил сегодня по магазинам нашел хорошую, несколько хороших ноутбуков по такой низкой цене. Но настолько низкой, что даже я не могу себе сразу его позволить. Да, обидно, конечно, с нами, знаете. не что поделаешь, а тут что у нас? Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но похоже на. Нет, не может быть. Скафандр? Подожди, ты хочешь сказать? Нет, я не отрицаю, что Натлу можно считать из классической Ларри Крофт своего рода пришельцем, но давайте будем честны: древние в классической Ларри Крофт, это все же те же самые создания, что жили именно на Земле. То есть, а, да, Атлантиды, Атланты, они все-таки какие-то такие вот божественные существа, но они земные. А тут уже получается у нас что? НЛО будет? Хотя, хотя в принципе, в классических ранних играх Паларик были намеки на НЛО. Технически, возвращение к истокам, что ли, можешь сказать? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так. Ммм... Что у нас еще? Давайте сразу пометим. Тут ведь... Ага. Я не хочу, чтобы было как в Сирии у нас. У нас больше не будет Сирии никогда. Мы заперлись в домах и завалили двери. Всадники приближаются, и я должен спасти тех, кто не может сражаться. Женщин, детей и стариков вроде меня. Воды и пищи припасенов вдоволь. Но если бессмертные не справятся и начнется осада, мы все умрем. На этот случай у меня достаточно Беладонны, чтобы хотя бы дети ушли спокойно и без боли. Но я молюсь, чтобы до этого не дошло. <свес> <свес> без боли? Да, Беладонна это яд, но это галлюциноген гребаный. Уж лучше горло перерезал, вот это было быстрее Беладонны травить. болван. Мы заперли Это, серьезно? Это яд Глюциногенный Между прочим И о, Три ремы Слушайте Если так посмотреть А у них тут кстати Все было настроено И продовольствие и все остальное Слушайте, респект Плохого ничего не скажу ну, в плане э, устройства, переустройства, за это респект тоже. Так, а тут а чем мы всем забрали. Вроде что-то я такой. Такое бы ты что-то ставил. Ну, вроде все. Но задание выполнили хорошо. Кстати, забавно, а почему вся армия-то по нашу душу не идет? Или их настолько быстро всех истребили за эти десятки лет? Что в ларе просто остались крошки? Мне кажется, сейчас лагерь будет перед нами. Но он, обя... Но он обязан быть перед нами. На всякий случай выключу вот. Взлом, найдите способ взломать затерянный город Китиш. Попасть, извинись. Ну, я нашел. Ну что? Прокатимся с ветерком? Юху! Давай, Лара, вставай. Не в первый раз падаешь. О, добрый день, сэр. Извините, не знал, что вы здесь полегли все. Прошу прощения. Я случайно, я чисто проходом. Очень набор жизни смерть. Заберите его на. Э -э спасибо. Красота, упал на чью-то могилу ледяную. Все, тебе наборчик. Лара! Троица пробьет лед минуты на минуту. Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Ну ладно. Грибы здесь, откуда здесь столько грибов? Посидь мне, пожалуйста. Палата душ. Святой источник должен быть там. Красота. центр города пролегает через эти врата. Святая Сасапарель. И нам вот именно вон туда. Видите вот эту башню, она самая высокая. Нам туда. Касса... О, костерок. Прибы. Есть что еще в радиусе? О, документ. И монгольский причем. Монголы добрались. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я омыл руки кровью, чтобы найти пророка и теперь бессилен. Атака обернулась осадой. И люди пророка сделали невообразимое. Направили орудие на ледники... И погребли свой собственный город под лавиной и монголы и люди пророка погибли под снегом хан и его орда мертвы улицы Китижа усеяны трупами в ледяном сердце города в живых остался лишь я и армия бессмертных пророка рыщет по руинам в поисках выживших а в их глазах горит дьявольский огонь так, стоп, вы хотите сказать? Подождите, то есть, получается, они не подчинялись Якову после бес... получения бессмертия? А Кимик это хитрая тварь, вот бести то Стоп, подождите, но я же ее убил, значит, соответственно, она сейчас уже их не контролирует, соответственно, все они должны были тоже подохнуть. Просто у меня сейчас мысль бы в голове. Что если они получили в тот момент бессмертия, когда Кимик уже была, конечно, мертва, но она могла контролировать хотя бы своих нематайских воинов. Тем самым, тем самым, она контролировала бы и Китежградских воинов. Подождите, тогда бы она якобы починила бояков, все-таки тоже пил источник. В общем, какая-то фигня с этим источником. Видимо, кто-то что-то там натворил или какую-то бруду подмешал. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой… человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит Святой Источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятное научное открытие? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Однозначно. Полностью согласен. Полностью разделяю твой взгляд. Доступность очков навыков. Убийца-эксперт. Санитар. Быстро бинтовать раны. Ну, стоп пока в скорости особо нет. Uh, Стальные нервы, пока толку нет Естественный испытатель Знаток дробовиков, вот это полезно было. Я буду тратить слишком много потом на это все дело Мастер изготовления трупов ловушек, не нужно uh, Находчивый боец Быстрое изготовление Метательного оружия и на бегу Вот это берем Мне нужно делать это очень быстро Это, я, это, это реально сейчас нам нужно Так, по поводу прокачки Там обычный лучше прокачивается, нам и ни к чему Что-то проседает ничего в последнее время Слишком. А, -а, -а, -а, а, точно Слишком много льда Будет проседать немножко, ребят Прошу прощения за это Но опять же к разговору о ноутбуках, ребят Причем дешевый нашелся Более дешевый, чем год назад Когда я смотрел и искал другие версии аккуратно кровь так это не воз бессмертные патрулируют улицы нельзя попадаться им на глаза то есть это стелс а там кстати греческий Давай уже, слезай. Я почитаю. Так, ладно, живем. Давай-давай, есть, есть. Мимо, мимо, парни. Мимо, мимо, мимо. Мимо, мимо, мимо. Вот так. И, И никто не идет. Ну я такой вот, знаете, вот. Вот сейчас такое напряжение делал. О! По ком звонит колокол? Я знаю такое испытание. Знаю я одно такое испытание. Правда, в другой игре. О. Сейчас, в принципе, мы это все сделаем Быстренько. Ну, кстати, давай сначала почитаем Невероятно. Нарисовано как будто в древности, но это же поезд. Появление э, красных. Поезд? Подождите, то есть. Эти метки уже были здесь? соп соп, -соп. За... ну ка они с ними падать. Давай, ломаем здесь все. Реально будет не О, как просед... Даже у меня проседает, ребят. Но ну, у вас, наверное, будет получше, я думаю. У вас будет получше, так что не думай, что будет какая-то проблемати... проблематика в этом, но. Почему мне кажется, что это колонна? Разрушьте все безголовые статуи в китеже Ой, так и знал, что это испытание Так А что ты крутишь? Подождите, это для чего-то надо, видимо, крутить, так понимаю. Только чего, я не пойму. О! Там есть что-то. А! То есть, вот так, что ли, это работает? Ну, ладно. А! я -а -а -а. Ясненько все теперь с вами. Все теперь с вами ясненько нам как бы конечно туда но мы сегодня с вами о тут есть доп испытаний мы сам здесь все поизучаем город реально очень большой главное чтобы здесь мы никогда не провалились столько найти бы карту с городскими локациями и все сокровища Кити же наши. Вот реально, я вам говорю. Мне дайте карту, и мы все найдем с вами. О, вот все готово. Ладно, идемте пока вниз. Здесь еще проходы вниз сделаны. Проходы, заходы. А, это... Ясно. Так, тут что у нас? О! о. Как вот. Он... Так, давайте, помечайте мне здесь все, пожалуйста. Давайте вы... М -м прелести здесь не так много, честно говоря, как я ожидал. Ну, ладно. Так, ближайший находится в этом секторе к нам Хотя нет, вот этот ближайший Включить метку Она как раз таки в соседнем здании Будет что подбывать Так, Ларыч, давай Ой, не, не, не тот патрон О Свинка, я тебя спасу Нельзя допустить, чтобы Кстати, забейте что тогда, что сейчас, свинка опять везде. Свинка опять везде. И там свинка. А, она они же бессмерт Они же не едят больше ничего. Им это и не надо. У них с этим проблем больше нет. А, кстати, да, я же там... Подрубил, срезал, все собрал. Здесь она валяться. Так, а где... Ага, вижу. Ну, за это спасибо, кстати. Мне чем нравится эта лапка. Здесь лечили больных. Выжившие должно быть сильно страдали. О, ты не представляешь, как. Так. О. Женское ожерелье из Балтийского янтаря. Ха, невероятная работа. Наверное, принадлежало знатной женщине. Если из Балтийского янтаря в глуши Сибири, однозначно знатный. Но знатность ей это ничем не помогала, так говоря. Так. В принципе, я могу, конечно, вот до этих добраться, до этого документа, и пройти там, рядом с гробницей испытаний, одно другому не мешает. Надо убедиться, что здесь нас никто не патрулирует, не будет беспокоить лишний раз. Так. Подождите, я правильно лезу? Нет, оно внизу где-то. Ну ладно, по верху пройдусь, а там определюсь. О, я колку, кстати, вижу за одну Вижу еще один, но он на самом верху. О! А вот это я знаю, как поджигать. Нельзя поджигать. Вот это, значит, или обидно. Так, мне вот чем вратам надо? А колокол вон там. Музыка запела, кстати, довольно громко сейчас, чем обычно. О. Так, ладно, подождите. Мне сориентироваться. Она сейчас буквально подо мной. Только как мне войти вовнутрь? Где здесь окна, где здесь двери? Что за дома без нормальной... И где, кстати, все патрули? Да, знаю, говорю себе назло, но все-таки реально, где они? Я ожидал куда большего. Моя винтовка всех выносит. И он не один. Обычно патрулить всегда по два человека. Значит, здесь рядом где-то еще один должен быть, как минимум. Вот и все. Так, это... Дорога наверх Как бы эта дорога в другую зону Мне нужно вон туда Да нет, мне по-хорошему вообще надо бы вниз Ясно Вот так безопаснее Спокойно, Ларич. Нам нужно только забрать документ, ни больше, ни меньше. О, монгол. Моим убежищем в этом ледяном аду стал подвал разрушенной башни. У меня было достаточно еды и оружия для того, чтобы выжить. Но кроме меня не спасся никто. День за днем я наблюдал за армией бессмертных, изучал их передвижения... Они никогда не меняли маршрут, казалось, они были в плену сновидений. Свирепые, но безжизненные. Как будто все, что когда-то делало их людьми, исчезло. Как будто вместо души у них была холодная сталь. Мне следует быть осторожным, но я должен узнать о них больше. Если еретик смог сотворить такое с помощью Источника, то какие свершения ждут праведника? Uh, наверное, еще более худшие, мне кажется Поэтому лучше, как бы Не искушать судьбу, как по мне Так, давайте поищем дальше Вот эти два документа Потом пойдем вот в этот сектор Там как раз, видите, отсюда, отсюда, отсюда может быть спокойно пройтись О, тут еще пещера Пещера с медведем Заглянем к месту медведем если время будет Хотя у нас, наверное, уже не хватит на сегодня время Но, Загля... но потом на следующий Это видно, заглянем Так Давай уже, Лара залезли, куда надо. Так, она где-то вот... Где она? Я вижу башню, кстати, да. Может, башня и осталась? Наверное, так она... Да, она в башне, она в башне. Сначала... О! Копаточ, не переживай. С тобой мы в следующей серии поговорим. Он просто, он просто, он просто не готов. Он говорит, что он не одет. Нет, я его понимаю. Свинку я заберу. Лара. Ладно, пусть живет. Я что, злой, что ли, какой-то? Нет. <плёх> да не собирайся на тебя охотиться. Какой суть кабан попался мне. Меня вообще другое интересует. Давай наверх. ай яй яй яй яй яй, -яй, -яй. Так, ла, А можно ее сбить? Кстати, шибать сосульки можно эти? Да я знаю про медведя, что он здесь есть. У какое дело? Экзотика, не экзотика. Я сразу толку от этого. О! Может, я здесь могу залезть спокойно? Давай, открывай мне ворота. Реально могу. Серебряная ваза. Ей много пользовались. И она многое повидала, но на ней примитивное изображение пророка. Должно быть, они начали торговлю с другими народами. М -м -м. Ну да. С другой стороны примитив. Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Что? Я возьму. Ну это низ. А еще есть верхняя метка. Правильно, беги. Здесь залезать наверх мне надо. А, вот здесь мне наверное. Да. Все, аларчик просто открывался. Ну, почти. Мне тебе понять, куда надо двигаться. Ага. О, здрасте. Давай отрезаем. Один остался колокол Он, скорее всего, где-то там вдалеке будет В другой части города Должно быть, я в какой-то момент уснул Здесь, во льдах, сложно уследить за временем Но бессмертный не терял времени даром Там, где совсем недавно была горстка пепла Лежало тело Молочно-белая кожа делала его похожим на мертвую рыбу Пока я наблюдал, мертвец вздохнул это был предсмертный хрип, наоборот. А потом он посмотрел на меня, и я его, наконец, узнал. Я уже убил его раз в бою. Он меня запомнил. Я убил его еще раз. Раздавил его череп до того, как он смог подняться, но его останки вновь воспламенились. Скоро он вновь восстанет. Не хочу быть рядом в этот момент. Холодный взгляд его мертвых глаз обещал мне ужасную участь. Надо уходить. Иначе он так и будет воскресать словно Феникс, пока однажды не исполнит свое намерение убить меня. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, есть, Слушай, у меня даже с ним мысли одинаково возникло Феникс. Есть, стоп, стоп, стоп. О, они воскр... восстанавливают восстают из пепла? Черт, это, не... это нехорошо. Это очень нехорошо. Это плохо. Это плохо. Так, это дорога туда. Туда я пока не пойду. У нас сегодня еще очень много всего. А? То есть, в теории, те ребята сейчас должны бы воскреснуть. Я правильно понимаю? Какой у них кулдаун по воскрешению? У меня просто любопытно, какой у них хул дал. Наверное, большой, мне кажется. Не думаю, что буду делать короткий. Так, э, давайте смотреть, где мы с вами сбили все, все колокола, потому что надо добить. О, привет. Чего я тебя не забрал в прошлый раз? Так. Но у них кулдаун должен быть в теории большой. Я не думаю, что он будет маленький. Вон там, по-моему, последний должен быть колокол в теории. Ну, посмотрим, насобираем все, узнаем и найдем. Мне почему-то кажется, что вот как только Лар здесь... Хорошо, что у них, кстати, нет рации у этих бессмертных. Это было бы забавно, конечно, что у них есть рации. Но это было бы ни хрена не логично. Потому что... Одно дело Яков, я понимаю, ну полный идиот. Кстати. Подожди, а что ты не хочешь делать? У меня переизбыток, что ли? То есть ты делаешь только определенное количество патрошек? Ну ладно. Это пока с винтовкой похожу. Это он ел. Так, кстати, здесь же о. Да ладно. Сби... И сколько здесь надо их? Восемь. Тут сразу столько испытаний Походу будем мы с вами испытания походить Уже в следующий раз Но вот в этой зоне сразу несколько испытаний Это конечно интересно Мне кажется это уже чисто нагромождение Для получения доп допналков Специализированных или их улучшенная прокачка Ну просто если так посудить Так оно и есть Разве я не прав? Музыка запела. В ощущении, будто они рядом. А Они рядом. Давай, Лара, залезай-ка. О! Зря ты меня заметил, товарищ. Давай, давай. Вот тебе винтовочный потрожден. Ну давай, кто кого? Эй, да ты сабзира, что ли? Сабзира недоделанный. А что они наверху делают? Здесь быть вообще не должно. В теории, если что-то пошло. О, здрасте. Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Mm -hmm. Тело его охватили языки пламени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. И я должен знать, что будет дальше. Слушайте, подождите. То есть они восстанавливаются из гробного пепла. Почему бы тогда просто не взять, не разделить этот пепел на части, не засыпать в урны и не запечатать их в разных частях горы? Тогда в теории они не воскресятся. Нет, они воскресут до да кусками. И будут помирать. То есть такая вечная реинкарнация. Безработного. Бессмертного. Да. Что ж, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция Прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал, дискорд, ВК, ДНР, телеграм, ссылочка все в описании. С вами был Вескин, Амберла Тайчинг. До скорой встречи, всем пока. Увидимся!